С вами сегодня снова Геннадий Половинки. Я рад вас приветствовать на своем канале Как все легко и просто. Мне был задан вопрос, как в социальной сети ВКонтакте скопировать ссылку на пост. Я подготовлю вам ответ, как легко и просто взять и скопировать ссылку на пост данной социальной сети и не только в ней. Итак, для того, чтобы скопировать ссылку на пост, заходим сначала в данную социальную сеть. Итак, находим у себя в мобильнике социальную сеть ВКонтакте. Открываем. Вот мы вошли в социальную сеть ВКонтакте. Ну, к примеру, вот смотрите. Для того, чтобы взять этот пост, мы должны... Сначала открыть этот пост. Вот показать полностью. Вот мы его открыли, посмотрели, прочитали. И вдруг он нам понравился. Но смотрим. Вот здесь в правом верхнем углу есть такие три точечки. Мы нажимаем на эти три точечки. И смотрим. Открывшемся меню находим слова. Скопировать ссылку. Нажимаем на эти слова. Что происходит? Ссылка скопирована в буфер обмена. Теперь, если нам необходимо вставить его, ее в какой-то другой мессенджер или в какую-то другую социальную сеть, в пост, мы можем перейти в другую социальную сеть. Ну, например, давайте мы зайдем, скажем, ну вот в WhatsApp, к примеру, да. Я сейчас покажу, как это легко делается. Вот, вот мой. Мой это и вот смотрите открываем требуемую требующиеся допустим нам у нас м, чат и нажимаем вот здесь вот моргает курсорчик введите текст нажимаем сюда появляется такое сообщение вставить мы вставляем эту ссылку и вот видите вышло что она уже прочитано в этом сообщении нажимаем на самолетик и все видите ссылочка кликабельная ссылочкой можно пользоваться точно так же можно взять и в социальной сети instagram сейчас мы найдем instagram ну вот, к примеру лента новостей мы идем и мы хотим допустим но если вам потребуется свою ссылочку со своего профиля то тогда надо в правом нижнем углу нажать вот э, здесь имеется у нас с вами наша аватарка мы на нее нажимаем нажали на аватарку открылся наш профиль если мы находим тот пост на который мы хотим сделать ссылочку находим открываем этот пост и вот видите, наши все посты, которые есть в этом профиле, открылись такой ленточкой. Здесь также в правом верхнем углу, ну вот если мы откроем этот пост, да, мы можем, смотрите, его вот здесь вот, где вот еще нажимаем, он открывается весь полностью, да. Но в правом верхнем углу нашего поста имеются три точки. Мы на них нажимаем. Что у нас выходит? Выходит у нас, мы можем редактировать данный пост, если мы авторы его, или... Просто скопировать ссылку. Мы опять копируем ссылку. И мы можем опять, вернувшись, допустим, в тот же WhatsApp, в этот же чат, опять вставляем, пальчиком нажимаем, вставляем ту ссылочку, смотрим, что происходит. Вот видите, теперь уже наименование моего аккаунта появилось и ссылочка на мой пост. Теперь, если нажать на эту ссылку, человек попадет на, на ваш пост в ваш профиль это можно делать не только с вашего профиля можно делать еще с новостной ленты давайте опять зайдем в инстаграм и смотрите верну, вернемся в новостную ленту нажимаем вот тут в левом нижнем углу на домик вот мы вернулись в новостную ленту допустим мы прочитали данный пост и он нам понравился и мы хотим отправить другу понравившийся вам пост и картиночку. Мы нажимаем опять на три точки. Здесь опять выходит, смотрите, копировать ссылку, поделиться ссылкой. Можете сразу нажать поделиться ссылкой. Вам будут предложены социальные сети, в которых вы хотите поделиться. Ну, давайте опять нажмем WhatsApp. И видите, вот мой чат. Я, чтобы никого не шокировать своими ссылками, я просто открываю его, сюда захожу. И видите, у меня уже здесь сразу Появляется ссылка на данный пост. Нажимаем на самолетик. Все. Ссылка опубликована. Точно так же давайте проверим следующий вариант. Смотрите, вот опять нажимаем на эти три точки. Нажимаем копировать ссылку. Копируем ссылку. Идем в интересующие нас либо мессенджер, либо социальную сеть. Опять-таки введите текст. Нажимаем пальчиком. Появляется вот такая надпись вставить нажимаем вставить и ждем нажимаем на самолетик все ссылочка кликабельная. давайте проверим нажмем на нее и что открывается инстаграм с данным постом очень легко и просто все это делать на смартфоне а то многие теряются точно так же это все можно делать и в других социальных сетях. Я вам показал на примере двух, но можно все это проделать будет. И в других социальных сетях. Итак, с вами был Геннадий Половинкин, автор и наставник онлайн-школы Мастерская успеха. У кого появились вопросы, пишите мне в личку. Под этим видео есть мои контакты. Связывайтесь со мной. Я всегда рад ответить на ваши вопросы и приглашаю вас к нам на обучение. Обучение у нас доступным языком, все легко и просто. Ответим на все ваши вопросы с превеликим удовольствием. А кому понравилось видео, прошу поставить мне лайки. И спасибо вам за просмотр. Прошу подписывайтесь на мой канал, следите за публикациями. Я буду и дальше публиковать полезные уроки по использованию инструментов для продвижения своего личного бренда в сети.